Итак, здравствуйте, дорогие друзья! С вами я Нурлан, партнер компании New Millennium Central. Тогда данное видео меня побудило записать то, что я понял, что многие партнеры еще не до конца разбираются в программах нашей компании и не знают о ее возможностях. Ну, давайте поговорим о программах, о проектах нашей компании. Их, как вы знаете, шесть. Груп плюс который состоит из двух столов, активация в 45 и 250 долларов. Евробит тоже состоит из двух столов, активация в 170 и 250 долларов. Заработок Груп плюс на первом столе 170, на втором 1000 долларов. В Евробите на первом столе 300 долларов, на втором столе 1000 долларов. Сразу говорю, что отличие Grow Plus и Eurobit в том, что в Grow Plus можно активировать как первый стол, так и второй стол напрямую, независимо друг от друга. Eurobit же, они связаны между собой. Невозможно активировать второй стол, не активировав первый. То есть, активируем первый, потом переходим во второй. Автоплюс проект. Очень быстрый, скоротечный, денежный проект состоит из трех столов и э, здесь активация, например, первого стола за 800 долларов заработок 3 200, второго стола за 2 400, заработок 4 800 и третий стол активируется за 4 800 заработок 19200. 4800 4 800 уходит на реинвест и доход 14 400. Здесь здесь есть возможность активировать с любого стола на выбор партнеров, То есть он может активировать и первый стол, и второй стол, и третий стол. Солнечный шанс активируется за 1000 долларов, здесь заработок 4000. СНТ-СОФ активируется за 2000 долларов, заработок 8000. И наконец сам Метрополис, здесь активация происходит за 80 тысяч долларов первый стол заработок 32 тысячи второй стол активируется за 32 тысячи и заработок 128 тысяч это максимальный заработок нашей компании и э, говорю что сам Метрополис он такой же как евробит то есть здесь столы связаны и невозможно активировать сразу э, второй стол за 32 тысячи долларов только активируем первый стол, потом заработка с первого стола, переходим на второй. 32 тысячи на втором столе уходит на реинвест, и партнеру выдается чистыми 96 тысяч долларов. Он на эту сумму может приобрести недвижимость у компании. При нежелании приобретать недвижимость, он может эти деньги вывести наличными. Давайте поговорим о некоторых проектах более поподробнее. Скажем, Grow Plus. Grow Plus за 45. Grow Plus за 45 мы активируем за 90 долларов. То есть, активируя сразу два места. Два места. Вот таким вот образом. И в дальнейшем, в дальнейшем при заполнении... Круга, а он заполняется очень быстро, потому что заполняется по два места. Партнер на пике получает выплату, и стол делится вот таким вот образом. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. Партнеры, которые стоят на плече первого стола, уже выходят на пик. На пик. Партнер, который только активировал два места, выходит, естественно, на плечо. Причем занимает сразу два места в плече. Два места. Вот они первое место, вот второе место. Давайте посмотрим, что будет далее. Итак, вот он, он стол. Вот он, он, стол. Партнер занимает два места. Продолжается работа. Стол заполняется, стол заполняется также двумя партнерами. Всего два партнера надо, чтобы стол заполнился. И стол опять делится. Стол опять делится, и партнер, который стоял на плечи, выходит на выплату. На выплату. Что дает ему возможность в последующем заработать выплату на этом столе. Да? На этом столе. Вот он, два места на пике, это первое место, да, вот второе место. Каждое место, каждое место приносит партнеру по 170 долларов. И делая реинвест, делая реинвест, вот таким образом можно зарабатывать многократно. 170 плюс 170, 340 долларов. Из них 90, как я уже сказал, можно сделать реинвест, можно же вывести эти деньги. Оставшиеся 250 можно, вот внимательно, можно, но не обязательно, направить на стол группу плюс 250. Здесь активация происходит каждое место по 250 долларов. Партнер на пике зарабатывает 1000 долларов. 1000 долларов. Деление происходит таким же образом. Таким же образом. Партнер на пике уходит, стол делится, и партнеры, которые стояли по плечам, выходят на пик. Только зарегистрировавшиеся партнеры становятся на плечи. Из этих тысячи долларов, тысячи долларов партнер теперь имеет возможность выбора или направить на солнечный шанс, или же активировать авто плюс первый стол. То есть 800 долларов из них направить на автоплюс. 200 долларов, 200 долларов может вывести, или же добавив 50 долларов, может Повторно активировать данный столб, то есть сделать реинвест. И в последующем зарабатывать по 1000 долларов многократно неограниченное количество раз. Итак, смотрите какую возможность теперь дают эти программы. Я ее назвал быстрая стратегия. Итак, активируем группу плюс за 90%. 90 зарабатываем 340 как я уже сказал 90 долларов можно или вывести или сделать реинвест это э, на свое усмотрение а 250 250 направляем на гроб плюс 250 и здесь зарабатываем 1000 долларов и теперь у партнера есть выбор например он может эти тысячи долларов направить на солнечный шанс и на Солнечном Шасе заработать 4000 долларов. Из этих 4000 долларов 2000 направляет на SNT Soft и зарабатывает там 8000 долларов, которые в последующем направляются на активацию проекта сам Метрополис. Но, как я уже сказал, у партнера есть выбор, абсолютная свобода действий. То есть из этих тысячи долларов он может направить 800 долларов на автоплюс что я и рекомендую 200 долларов он может вывести или же добавив как я уже сказал 50 долларов повторно реинвестировать проект кровь плюс 250 на автоплюсе партнер зарабатывает чистыми четыреста долларов эти деньги он может вывести, вывести абсолютно это его право. Или же, или же, смотрите, какие у него возникают возможности. Он может активировать солнечный шанс, тем самым увеличить свои заработки. Он может направить э, из них 2000 на smt софт напрямую и заработать там 8000 долларов. Или же, или же. 8000 из этих 400 направляет на Сан-Метрополис и зарабатывает в этом проекте 96 тысяч долларов чистыми на руки. Вот такую возможность. Вот так. Такую стратегию, то есть возможность применить вот такую стратегию дают проекты нашей компании. Пожалуйста, повнимательнее посмотрите данное видео и применяйте ее при работе в нашей компании. На этом у меня все, если остались вопросы, вот мои контакты, пожалуйста, выходите в личку, постараюсь объяснить ваши вопросы, а также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и еще хочу сказать, что под этим видео будут ссылки на видео о регистрации и активации проектов. Crow Плюс и также Авто Плюс. Всего хорошего, удачи вам и больших чеков.